Да, вышел на свободу. И так почти лет года сгоняется за, за специальным. Даже В апреле Мосгорсуд сократил на его срок до полутора лет тюрьмы. Вот э, вчера он вышел на свободу. В Москве сформировано общественный штаб по наблюдению за выборами, которые пройдут в 2021 году. Вчера о этом сообщила пресс-служба Общественной палаты Москвы. С инициативой организации этого штаба выступил ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов. Комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Министерство противодействия. Вводим телефон Владимира Александровича и вводим его во всем известный телеграм-бот, чтобы посмотреть, как он записан в записных книжках по биографии. Он работал фельдшером в воинской части. Спасибо. Директор всего Центра специальной техники. Таким образом составили список его контактов. Давайте созвал он сотрудник специального секретного подразделения по убийству людей химическим оружием. смотреть что да, не по интернету.